Часто до старости доживают они, Эти люди военные, любят петь и смеяться, и грустят, как гражданстве, А любимой своей только часто приходится им с Москвой расставаться, И все реже случается.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 И один в поле воин доказали не раз они. И не надо наград, доказали не раз они. И один в поле воин Доказали не раз они И не надо наград. Эти люди военные ходят в форме так редко. В орденах появляются, лишь в особые дни их работу нелегкую называют разведка, и не нечасто до старости доживают они их работу нелегкую называют разведка, и не нечасто до старости доживают они